Ну а как же человек может хоть что-то делать для окружающего мира? Вот такой задачей я или такую цель я для себя поставил и решил еще раз напомнить вот в таком вот виде человечеству о том, что благородство существует, о том, что жажда на может не стоять на первом месте, о том, что существует альтруизм, о том, что существует честность по отношению к семье. О том, что можно быть ближе и теплее относиться к тем людям, которые рядом. О том, что можно промолчать. О том, что можно проявить нежность, когда даже на тебя человек орет, О том, что обижаться не обязательно. О том, что можно, изменив отношение к деньгам, зарабатывать больше. О том, что, зная что-то, можно быть здоровым и так далее, и так далее. Ну, и это, в общем-то, в большинстве своем выложено, но и в бесплатном доступе. То есть это выложено в бесплатном доступе. Тут сразу